Всем привет! Сегодня мы разберем нашего любимого трюкача Ловкача и то, как играть за него в коротком гайде, который вы успеете глянуть даже за время пик фазы. Физ всегда наводит ужас на игроков за счет его нереально огромного урона. С ним невероятно сложно справиться, а его раскрытие приходится на мидгейм. Несмотря на это, его очень легко наказать в ранней стадии игры, из-за того, что его способности не предусмотрены для игры на большие дистанции. Но на поздней стадии Физ не раскрывается, так как некоторые другие персонажи. Казнь электричества must для Физа. Позволяет ему размениваться в начале игры, нанося много урона в момент. Остальные руны для лечения и нанесения урона. Способности. Для начала вкладываемся в Ешку. Она позволит нанести урон, а также выбраться из передряги, это очень важно. Затем максим W и под конец Q. Предметы. Из мифических предметов ночной жнец дает Физу большой баф по урону и здоровью, а также по скорости передвижения, позволяя как можно дольше держаться за целью. Буря Людена же прибавит урон в момент, но добавит уязвимости Физу. Дальше идут Песочные Часы Жони с хорошей активкой, которая позволит выждать кулдауны после того, как вы рветесь в драку и нанесете урон по цели. Гроза Личей как раз поможет нанести этот урон, поэтому за всю игру в какой-то момент вы точно захотите взять его. Дальше идут Смертельная Шляпа Рободона повышает общий урон и Посох Пустоты поможет снизить магическое сопротивление. Сюда можно еще много чего добавить, например, Миджай – отличный предмет для ранней игры, если вы пытаетесь сноуболить. Но если против вас много отхила, то стоит Зитмарилкон, а в случае, когда нужно магическое сопротивление, то берем завесу Банши. На линиях против легких героев стоит обратить внимание на более рискованные варианты прокачки через воспламенение. Стоять на линии поможет ресет автоатаки через W, а совокупность воспламенений W поможет забирать килы на ранней стадии. На линиях против героя посложнее стоить фармить W, а также избегать любой ненужный урон во время размена. Стойте на линии, набирайте сил к мидгейму, старайтесь не отставать по предметам, а наоборот, пытайтесь взять их как можно раньше. Не забывайте, что иногда можно побегать по другим линиям. Физ хорошо зайдет в паре с лесниками, они сильно увеличат его урон, а также зафиксируют цель во время файта. Во время лейнинга, будучи персонажем ближнего боя, старайтесь получать меньше урона от персонажей дальнего боя. Фармите W, начинайте атаковать персонажей только если вы ведете по уровню и уверены в своих силах. Старайтесь беречь Ешку, это ваша ключевая обилка для ухода от врага. Она также очень сильно запушит линию, поэтому ее лучше использовать только тогда, когда возвращаетесь обратно на базу. Как бы то ни было, все равно стоит искать возможность убить кого-то. Поэтому, когда ваш противник промахивается способностью или выходит из позиции, Смело наказывайте и убивайте. Также старайтесь синхронизировать атаку со своим мультимейтом. Это даст очень быстрый и легкий килл. А затем и преимущество на линии. Особенно на ранней стадии. Выходите на другие линии, если вас сильно зажали на своей. И вы не можете сделать килл. Большая мобильность позволит легко загонгать. В тимфайтах ваша основная задача выловить важного персонажа, когда он меньше всего это ожидает и находится далеко от своих тиммейтов. Если сможете поймать, то не составит большого труда быстро убить беспомощную цель. Заходите с другого угла относительно ваших тиммейтов, забирайте героя врага стоящих сзади. Для такого стиля игры пригодится лупа. Не забывайте о вардах противника, они могут разрушить ваши планы. Беготня по вражескому лесу отличный вариант выловить персонажа и убить, а затем задавить числом. Если получится, то оттуда легко забрать ключевую цель и выиграть драку 4 в 5. Напоследок, ультимейт Физа используется как урон по области отталкивания. Его не всегда нужно использовать только ради урона. С помощью него можно ловить врага, начинать драку и вовсе уходить от противника, если очень нужно. Также парочка советов и трюков. Вы можете пролететь сквозь ваших врагов перед приземлением. Если правильно затаймить способность, то вы можете нанести максимальный урон по цели, даже если она пытается уйти от вас. Ю также можно использовать для пролета до ближайшего врага, как для атаки, так и для отступления, а также для инициации ультимейта. Урон ультимейта и область повышаются дальностью использования. Правильное использование ультимейта разрушительно для персонажей противника. На сегодня все, удачи в игре!